Татьяна Шацких Азбука в загадках Часть восьмая Им не занимать сноровки Без ключей зайдут в кладовки Кто же все запасы сгрыз? Много-много хитрых... Кри! Можно только удивляться, Почему ее боятся. Все визжат, кричат «Кыш, кыш!» Если вдруг увидят Несет ли в зеленый цвет Яйца в гнездах или нет? Болтать на эту тему Очень любит птица Привет! Кто с собой запасы носит? Пить неделями не просит столько любит труд, что сгорбатился. Он, гуляя с мамой в паре, учится пастись в атаре. Бе -е -е -е -е зовет друзей ребенок, потому что он